Девочки, всем привет! Сегодня готовлю салат мандаринка. Салатик выглядит очень празднично. Салатик готовится порционно. Если вы любите такие продукты, как курица, маринованные огурцы и сыр, вставайте со мной и я расскажу, как его приготовить. Девочки, для приготовления салата мандаринка нам понадобится сыр, маринованные огурцы, укроп, пару зубчиков чеснока, отварная морковь, отварная куриная грудка, отварные яйца, майонез, соль, перец по вкусу и веточки мандарин, которыми мы и будем украшать наш салатик. А Первым делом приступаем к приготовлению салата. Измельчаем яйца удобным для вас способом. Я это делаю при помощи яйцерезки. Затем огурчики нарезаем на кубики. Куриную грудку мелко-мелко измельчаем, чтобы она прям мелкая была. Укроп мелко измельчаем. Сыр натираем на мелкой терке. К майонезу я выдавила пару зубчиков чеснока и теперь заправляем наш салатик. салат на соль и перец я попробовала все хватает легкий аромат чеснока и он уже достаточно вкусный сейчас мы будем натирать морковку девочки морковь натираем на мелкой терке морковку вот на застеленную Ленкой досочку, ну можно это делать на столе. И делаем из нее лепешечку размером больше, чем у нас будет мандаринка сама. Сверху морковь немного подсаливаем, так как она сладковатая. При помощи рук из салата формируем шарик. Я беру ложкой и скатываю его в кружочек. Выкладываю его в центр. Поворачиваем вот таким образом. В мандаринку наш салат. Затем мандаринки перекладываем на блюдо. Вот я уже сделала. Девочки, если так получится, что ваша морковка немножко будет влажноватая, несмотря на то, что она отварная, лучше ее отжать, иначе мандарин может немножечко течь. Украшаем мандаринки веточками. Девочки, вот таким салатом мандаринка я сегодня с вами поделилась. Салатик получается очень вкусный. С общего количества салата у вас выйдет 10 порций. Я думаю, что такой салат непременно оценят ваши гости. А ставьте пальчики вверх, напишите комментарий, понравился ли он вам. Заходите на мой кулинарный сайт, ссылку вы найдете под видео. До новых встреч!